Ребят, я это видео записываю сразу за... после этого момента, когда у меня видео вышло, ну знаете какое, наверное. Вот после вот этого видео сразу же день прошел, 19 часов прошло и вот я все, я тут. Смотрите, ребят, у меня все нормально, немножко, так скажем, осталось на лице, так скажем, кропушки, но я очень мало осталось реально смотрите вот нормальное лицо Он только да вот немножко тут порезался, ну и всю чем все ну и все ребята осталось